всех приветствую на своем канале в сегодняшнем видео я вам хочу показать как связать вот такую вот французскую резинку состоит она из поворотиков и изнаночных петелек как вы видите с изнаночной стороны с поворотиков и лицевых петелек в общем на самом деле вяжется она очень легко и просто рапорты петелечек составляет кратное 4 то есть 4 петельки рапорта которые между собой повторяются по очереди, и в высоту это всего лишь два ряда, которые повторяются между собой. Для образца наберите петельки кратные четырем я набираю 20, плюс 2 кромочные. Итак, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21 и 22. И Разворачиваем вязание, вытягиваем одну спицу. Первый ряд вяжем таким образом. Кромочную снимаем, затем следующие 2 петельки провязываем таким образом. Смотрите, провязываем сначала вторую лицевой, не снимая, а затем первую лицевой за переднюю стеночку и уже снимаем 2 петельки. Таким образом мы сделали перекрещивание в левую сторону. Две следующие изнаночные. Это один раппорт, 4 петельки. Теперь повторяем. Вторую провязываем лицевой, не снимаем. Первую провязываем лицевой, две вместе снимаем. Обязательно первый ряд провязывайте э, первую лицевую, которая провязывается второй э, за переднюю стеночку и повторяем 2 изнаночные. Снова за заднюю стеночку провязываем вторую лицевой, за переднюю стеночку первую лицевой, снимаем. 2 изнаночные. Снова повторяем. Вторую провязываем лицевой за заднюю стеночку. Не снимаем. И первую провязываем тоже лицевой. Снимаем обе петельки. 2 изнаночные. Снова повторяем. За заднюю стеночку вторую провязываем лицевой. За переднюю стеночку провязываем первую лицевой. Снимаем. 2 изнаночные. И кромочная, конечно же, изнаночная. Второй ряд. Кромочную снимаем, не провязанной. Затем у нас по узору идут две лицевые. Мы их так и провяжем, две лицевые. А две изнаночные мы провяжем таким образом. Нить перед работой. И провязываем сначала вторую изнаночной, не снимая. А затем вот так вот пальчиком отодвигаете эту петельку и первую провязываете изнаночной. Теперь снимаете. Таким образом с лицевой стороны вы сделали поворот направо, то есть то вы сделали с лицевого ряда налево, а теперь поворотик направо. Две лицевые так и провязываем две лицевые. Затем снова. Сначала вторую провязываем изнаночной. Пальчиком подвигаете первую провязываете изнаночной и обе петельки снимаете. Снова 2 лицевые. Снова дошли до изнаночных. Вторую провязываем изнаночной. Затем пальчиком придерживаем, провязываем первую изнаночной и снимаем обе петельки. То есть, с лицевой стороны вы не снимаете, провязывая вторую лицевую, затем первую, а здесь точно так же только изнаночными петельками. Лицевые 2 провязываете лицевыми. Теперь снова провязываете нить перед работой, провязываете вторую изнаночную, пальчиком придерживаете первую изнаночную, снимаете обе петельки. 2 лицевые, так и провязываете. 2 лицевые. И снова вторую изнаночную провязываете, пальчиком придерживаете, первую изнаночную провязываете и снимаете обе петельки, кромочную изнаночную. Смысл узора такой, что Смотрите, с лицевой стороны, если вы повернете, у вас будут поворотики сначала налево, затем с изнаночной стороны поворотики направо. А вот эти две изнаночные, которые мы провязывали с этой стороны, с той стороны лицевые, так они у нас идут как бы чередование косички-изнаночные. Косички-изнаночные. Благодаря этому у нас получается резиночка. Теперь третий ряд. Провяжем его как первый. Кромочную снимаем. Провязываем вторую лицевую петельку, затем первую лицевой. И снимаем обе петельки со спицы. Теперь 2 изнаночные. Снова провяжем вторую лицевой, а затем первую лицевой. И обе петельки снимаем со спицы. 2 изнаночные. Снова жгутик за вторую, вторую петельку, за заднюю стенку. и Первую провязываем лицевой. Снимаем. 2 изнаночные. Снова жгутик. Вторую провязываем. Затем, затем первую провязываем. Обе петельки снимаем. 2 изнаночные. Как вы видите жгутик у нас будет делаться и с одной и с другой стороны. Снова подошли к лицевым петелькам. Провязываем второй лицевой. Затем первая лицевой. Две изнаночные. Кромочная изнаночная. И четвертый ряд провяжем как Второй. Кромочную снимаем. Где лицевые? Провязываем 2 лицевые. А изнаночной провязываем. Сначала вторую изнаночной. Придерживаем пальчиком. Провязываем первую изнаночной. 2 лицевые. Снова нить перед работой. Провязываем вторую изнаночной. Не снимая. Пальчиком придерживаем первую изнаночную. Снимаем. 2 лицевые. Опять узорчик повторяем. Вторую изнаночной. Пальчиком придерживаем первую изнаночную. Снимаем 2 лицевые. Снова вторую изнаночную. Придержали первую изнаночную. Сняли 2 лицевые. И заканчиваем наш ряд. Второй лицевой, изнаночной, первая изнаночная и кромочная тоже у нас изнаночная. Таким образом, как вы поняли, Ряды, ряды повторяются, то есть первый-второй, первый-второй, первый-второй, первый-второй. И так вяжите резиночку такой высотой, которую вам нужно. В итоге у вас получится вот такая замечательная резиночка. Ее можно использовать в обработке, э, так сказать, рукавчиков, как в детских кофточках, так и взрослых, для шапочки можно использовать, для отделки либо каких-то краев, то есть как низа кофточки, так и... Допустим, когда вяжете варежки, метеночки, то есть вот она в качестве резиночки, очень красиво смотрится. Я надеюсь, вам было понятно. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам. Пока-пока.